приятную. я, О, как да, раз спина побаливала, сейчас прошла, и чувствовалось, хрустели, там, суставы и облегчение после того, как испробовал систему растяжки. Да, и очень интересно. А шапка глиссона какие ощущения? Шапка, я, наверное, не мог расслабиться, осознавая, как я выгляжу со стороны, поэтому, наверное, это наедине надо делать. Все равно, наверное, ощущается какое-то... Нет, И пока не лепость. понял. Вот это... там сразу ощутилось, а здесь пока нет. Все, я благодарю